Когда наши предки копали Черное море, сала было так много, что им, скорее всего, натирали лопаты, помимо того, что кушали на завтрак, обед и ужин. Если следовать этой логике, то Крым насыпали благодаря салу. Не было бы сала не было бы крыма а теперь серьезно вы будете подавать сало на новогодний стол Ну нарезать там как-нибудь красиво если да поставьте в комментарии под этим видео плюсик и не забудьте подписаться если соленое сало толстое белое такое чистое классное то я бы, честно говоря, не рискнул бы подавать его на новогодний стол, потому что ну, среди оливье, селедки под шубой, там, бутербродов с красной икрой, какого-нибудь запеченного мяса, такое сало ну, не очень будет смотреться. Разве что, если оно с прослойкой, с красивой мясной. А что делать, если сало с красивой мясной прослойкой не нашли, и у вас только белое? Давайте я вам покажу. Выбираем на рынке хорошее домашнее сало. Берем салонож, такой гибкий, я его покупал, это назывался он для филе лосося, очень удобный. Для данного рецепта сало нужно с мягкой шкуркой, если у вас будет шкурка жестковатая, то вам ее придется надрезать, я нашел с мягкой. Делаем надрезы, не глубокие, не до конца, точнее глубокие, но не до конца. С одной стороны, вот, и с другой. Все мы любим сало с горчицей или с аджикой, я честно люблю больше с горчицей, сегодня я объединю все эти компоненты. Берем горчицу и аджику, аджика качественная, приготовлена из перца и чеснока, в разрезы добавляем аджику Не стесняемся, много добавляем. А с другой стороны добавляем горчицу. В любой аптеке берем семена укропа. Стоит очень дешево, продаются круглогодично. И посыпаем сало семенами. Вот что прилипнет, то его. Укропчик даст такой классный-классный аромат. Теперь берем соль. и обваливаем сало в соли пищевая пленка Заматываем сало в пищевой пленкой. Плотно. Убираем в холодильник на три дня. Через три дня достаете сало, разворачиваете, обмываете или обчищаете ножом. Обратно заворачиваете и отправляете в морозилку. И на следующий день можно доставать и кушать. Для порезки этого сала вам опять понадобится салонож. Отличное сало. Просто шикарная. Чесноком я не обмазывал, потому что аджика, такая напитанная чесноком, ее было достаточно. Подписывайтесь на канал. Я хочу успеть показать вам 50 новогодних рецептов. До нового года!